привет ребят сегодня будем готовить я это называю летняя сковородка для этого рецепта понадобятся все самые молодые овощи которые сегодня можно достать чесночок зеленый о упал зеленый чесночок перец капи мой любимый молодые кабачки это очень вкусно молодая морковка не надо брать толстую постарайтесь найти максимально тоненькую это будет вкуснее ох как масло стреляет конечно же спаржа и мои любимые куриные плечики это крылышко вот вот эта часть масло разогрели и сейчас я хочу его напитать чесночным вкусом. Сейчас Зеленый чесночок поджарим в масле и заберем его. Всё, он нам не нужен знаете в чем плюс готовки на природе можно взять ломать горбушку батона взять вот так вот макнуть прям сюда и съесть это очень вкусно курочку обжариваем хорошо не стесняемся прям румяним ее румяним чтобы она красивая была это вкусно это выглядит потрясающе. Теперь можно немножко посолить. И еще раз перемешать. Если вдруг вы налили много масла в самом начале, не беда. Можно взять салфеточки, подложить. И на них, прям на них, высыпать уже готовую курочку, чтобы они впитали лишнее масло. Теперь будем жарить овощи, прям в этом же масле. Морковка. Перчик. лопаржу и кабачок чуть позже. Морковка готова, перец готов, все зарумянилось. Класс. Пахнет обалденно, ребят. Забираем все, все прям забираем и кабачочки. Жарим кабачки. Кабачки тоже румяним хорошо, ну и в самом конце обжарим спаржу. Паржа очень быстро готовится, быстро зарумянилась. Ее можно, если она молодая, кушать прям сырой. Она очень вкусная. Все, в принципе, сковородочка готова практически. Сейчас мы ее соберем и посмотрим, что получится в итоге. обязательно немножко подперчить и чуть-чуть чуть-чуть овощи посолить крышкой накрываем и минут пять подождем короче ребят если захотите сюда ехать я вам не рекомендую это делать после дождя. Место классное, но теперь придется мыть машину. Вот такую летнюю сковородку можно приготовить на природе. Хотя почему только на природе? Ее можно приготовить и дома. А готовил я сегодня в классном месте, в Днепре, поселок Шевченко. Сами видите, огромный-огромный разлив, рыбалка, природа здесь сумасшедшая. 15 лет прожил в Днепре и даже не знал, что рядом со мной есть такие прекрасные места. Ну и если вы смотрели прошлое видео, я на прошлой локации прятал деньги, которые нашли ребята из Тревого Рога. И в этом видео я тоже спрячу небольшую сумму денег. Так, ребят, там очень много народу было. Э, вообще нереально было спрятать деньги. Салонка. Сейчас найду весь украинку. 200 гривен. Спрячем денежки. чтобы дождик не намочу, потому что видео выйдет через неделю. Сейчас я вам покажу, где я спрятал деньги. Спрячу. Так, видите, надпись. Стара Самарь, 1524 год. Сейчас машина проедет. Вот где-то здесь я спрячу денежки. Надо же спрятать так, чтобы никого не было видно вокруг, да, чтобы меня никто не видел. Короче, где-то, где-то, вот, еще раз, где, вот. вот, вот, вот, падает. Приезжайте, находите деньги, поселок Шевченко, въезд, самый въезд. Ну и на канал подписывайтесь, будем делать вкусные ролики. Забыл вам напомнить условия квеста. Под этим видео будет прямая ссылка на мой личный инстаграм. Если вы найдете эти деньги, переходите ко мне в инстаграм, пишите в директ номер купюры, и я на вашу карту отправлю ровно столько же. Все, всем пока!